Мой приятель-художник прожил на земле мало лет. Он работал легко, он творил чудеса на удачу. И солгать он не мог, в этом был его главный секрет. Он умел только того, что верил, а как же иначе? Только как-то нежданно случился в стране поворот. Всем указано было смотреть на иные задачи, а приятель не смог повернуть под команду вперед. Он умел только того, что верил, а как же иначе? Тут же свора газечек хуже дворовых собак. Он считал их брехню вечерами со мной чуть не плача. А потом возвращался к холстам на чердак в полумрак, он умел только того, что верил, а как же иначе? Что такое в истории век? Или там полувек? По масштабам таким да я гениях даже не плачу, А приятель мой гением не был. Он был человек, по-людски заболел он и умер. Осталось всего ничего, разве только холсты А на них неземные закаты и лошади скачут Только в них, как ни странно, живет ожидание весны И весна несомненно наступит, а как же, иначе